Стена, между прочим, обратно ценная. Смотрим, какая толстая. Да. Друзья, короче, я на стройке. Друзья. С какой стороны с Друзья, вот такой вот я... Короче, друзья, я работаю сейчас на стройке. и Нашел вот такой вот... А, как называется? Климо, да? Или как? Оттиск, если правильно быть. Оттиск, оттиск. Это кирпич 16 века в Яндексе. Пробил сейчас походы. Кирпич 16 века. Такой вот кирпич. Ему уже 400 лет. Вот. Москва строится. Вернее, Москва, друзья, стоит на... На старой Москве друзья москва стоит на старой москве новая москва повторюсь стоит на старой москве это струйка а по есть метро слушай так друзья это метро пушкинская на да, точно пушкинская да вот здесь Здесь вот такой вот я с проездом по вахте, по работе, в рабочем доме. Сейчас меня отправили на стройку работать, вот, я обнаружил э, такой вот э, интересное... интересный, интересные, объект, наверное, строительный. Наверное, так будет э, точнее сказать. Поэтому ставьте жирные лайки, комментарии. И не так, как на дебилов все смотрят, что я съемки занимаюсь. Давайте вам покажу ту, толщину стены. Мы видим еще раз. Не так. это от, все вот, друзья, толщины. И стройка. Такую толщину а. стена. А. Друзья, вот такая вот стройка бетонные плиты над головой ну и такой вот типа вот ну, не бункер это когда-то может он им и был а здесь можно вот пройти такая вот катакомба наверное можно пройти и блин не видно наверное сейчас я попробую включить пройти короче по станциям, по станциям метро погулять. Друзья, ставьте лайки, комментарии. И не забываем подписываться на канал. Канал называется Жека, друзья. Ну, я думаю, все-таки я лайки, такие вот авансы раздружил. Если кто из вас не верил, то что... или а когда-то, может, слушал, то что Москва стоит на... вернее, новая Москва стоит на старой Москве, это все правда. Я сам об этом не думал. Не думал, что так это все реально оказывается внизу под нами есть еще один город старая москва тоже поснимаю как ролл то фильм снимал некоторые свои ролики знаете по канал павел павел которого уже с нами нет давно уже больше года живых его нет вот. я попробую тоже поснимать полазить по подземельям москвы вот, и поснимать для вас какие-то интересные видосики. Вот. А пока что вот так.